Так, это летняя кухня. Тут есть холодильник, который мне пообещали, что он работает. Я пока не пробовал включать в снегу, как бы держу, что там холод любит. Ну вот, как бы я, я не знаю. Мне кажется, видно, что ад и разрух кругом. Телевизор не работает. Ну и хорошо, что он не работает. Вот эта печка, она... Ну, то есть, вот здесь видно как дыра там. Я пробовал ее заводить сегодня. Ну, естественно, отсюда валит дым и все это закоптилось тут. Это, кстати, надо открыть, пожалуй Что ты Не догадался раньше Дурачок Ну ладно Так Тут Вторая печка Вот она Закопчена, потому что ну, надо прочистить Дымоход Дым валит отсюда Внутрь вот. Это печка бани так, кругом вот такой вот пейзаж на стенах, везде, вот это вот, везде. Вот, теперь сейчас я попробую Вот, значит, баня. Вот такая вот хрень. Тут все очень интересно. Вот это куда заходит вода со двора. Вот. Тут вода есть, греется, а но она тут подзамерзла. Вот банная вода. Вот. Все очень здорово. Кругом на окнах пленка. Вот. Или пленка, или сетка от комаров я не знаю зачем пленкой может быть утеплялись они не знаю. вот так ну что вот очень интересно что у этой печки и у этой печки они обе выходят в один дымоход. я такого не видал раньше никогда две печки один домоход так это летняя кухня дальше пойдем сейчас все посмотрим так. Тут у нас Ну вот, слева дом Потом покажу Тут такая пристройка классная Она правда очень классная Мне нравится Во-первых, здесь навес Сюда можно загнать машину Хотя это будет тяжело, но мою можно Она маленькая, юркая Так вот ну тут как бы я не знаю как это назвать но такой сарай как бы рабочее место вот это все можно разгрести и тут мастерить что-то так дверь слева внимание Та-да! офигенное готовое помещение для там каких-нибудь птиц или я не знаю для борсука. Надо только люк сделать там. А окно может заделать. Так, тут еще один сарай. Вот. Это... Очень хорошее помещение для свиней, но э, пол его пустили на дрова. Ну вот, палец. И вот там огород до следующего забора что-то тут, тут примерно 10 соток может быть не знаю, 15 вот. а вот там внизу где деревья протекает маленькая речушка там 5 сантиметров вот глубиной вот. за летней кухней есть гараж ничего себе гараж раз и вот там вот еще гараж два вот эти дрова, вот эти вот дрова, мне хотели продать за 3000 мне показалось, что оно там не стоит, ну, может быть, я не прав. С учетом того, что я съездил на пилораму и набрал там, я не знаю, может, треть от этого бесплатно, то, наверное, и правда не стоит. Так, ну, как сказать везде хлам короче завален вот там еще есть подвал сейчас плохо видно короче там подвал есть под летней кухней теперь самое интересное это дом В этом помещении днем было довольно тепло. Просто потому что там солнце, оно здесь все прогрело, через окна, не выходит воздух. Прекрасно. Я подозреваю, что вот здесь они заводили или воду, или газ. Скорее всего, воду, как вот -то. газ -то есть у них. Газа здесь нет. И это хорошо для меня. Ну, я, я не знаю, кому как. Так, вот это, значит, как бы такая веранда, что ли, да? Вот, я вошел. Сбоку тут есть комнатка. Ну, сейчас тут ничего не видно, да? Ну, короче, там, как бы, кладовая такая для варенья комната. Так, значит, теперь... Главная комната, в которой я, собственно, живу. Так, это, слава богу, мне это, разрешили притащить кресло из этой летней кухни. Ну вот печь, с которой я пока не справился, научился управлять и как следует. Вот, так. Ну, я немножко наложил уже вещей. Так. Вот такого рода обрезки можно утащить абсолютно бесплатно. Это картон, это не дерево. На этой пилораме. Вот. Тут есть еще одна комната. Похоже, ну так, по каким-то косвенным признакам, тут были дети. здесь вообще не дотронуться очень горячо но при том что вот это вот не дотронуться а здесь не дотронуться здесь так тут вот нормально еще тут, короче очень интересно неравномерно распределяется тепло в одном месте жесть вообще ну совсем не дотронуться а другие, ну так, более-менее холодные. Но и несмотря на то, что есть места, где совсем не дотронуться, в целом в комнате холодно. Так, еще тут есть комната. Окна выходят во двор. И вот эти окна выходят на улицу. ну я их пока закрыл, мне кажется, так будет меньше выходить тепло из дома вот такая вот штука тоже это кругом везде вот здесь то там окна какого-то не хватает то где-то дырки какие-то ну там как бы я не жалуюсь на это что все могло быть намного хуже мне дали собрать бесплатно так тут есть вот такие обрезки Это рука для сравнения но ну, есть там вот по длине вот эта вся дура сколько тут я так меряем раз два ну три короче 60 сантиметров она легко влезет в печку печка очень глубокая Похоже, вот туда вот наверх мне придется лезть, чтобы прочистить печку.